Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре набор инструментов компании Коруда. такая 4108, 108 предметов. Набор уже полюбился многим покупателям. То есть, хорошее соотношение цены и качества. Самое главное, это производитель Тайвань идет. Упаковка самого набора, он упаковывается в пленку, запаивается, сверху идет такая упаковка из картона. Бренд, то есть логотип Руда, комплектация, комплектация в картинках идет, указывается производство Тайвань, адрес производителя, и производитель еще указывает положительную гарантию на инструмент. Поражительная гарантия на инструмент, кроме бит. Биты это считается расходники, то есть со временем их нужно будет докупить. Прокладка поролона идет с поролона. Между двух крышек ложится. Так, ну как всегда, начинаем с трещоток. Две трещотки. 36 зубьев трещотки имеют. Длина под одну вторую дюйма. Большая трещотка 250 мм. Маленькая трещотка. 145 мм квадрат 1,4 Рукоятки полностью пластик. Реверс есть. Быстрый сброс. На металле у нас логотип Коруда. И номер по каталогу данной трещотки. Все то же самое на маленькой трещотке. Отверточная рукоятка, 150 мм длина, ручка пластик, есть представительный квадрат, сверху можно поставить или трещотку, или вороток. Вот В наборе ее можно использовать или головки 1,4 дюйма, вставлять, получаем для труднодоступных мест, или также вставляем биту и получаем отвертку. Два воротка Т-образных, 1,2 дюйма, 250 мм, и под 1,4 дюйма, 110 мм длина. Вороток 1,2 дюйма также используется как удлинитель. Снимаем переходник, получаем удлинитель 250 мм. Переходник можно использовать для перехода с 3,8 на 1,2 дюйма. Универсальная конструкция. Еще один удлинитель под 1,2 дюйма, 125 мм. Он идет с шара, то есть можете работать под углом. Вставляем головку, видите, он двигается, то есть можно откручивать под углом. Два удлинителя под квадрат 1 1,4 дюйма, 50 и 75 мм. Два кардана под маленький и большой квадрат карданы скреплены металлическими вставками материал затопления инструмента в наборе хром ванадевая сталь. защитное покрытие матовое две свечные головки 16 и 21 миллиметр. внутренние имеют резиновые ставки для того чтобы свеча не выпадала при откручивании Набор Г-образных ключей. Три ключа Г-образных шестигранных. И головки. В наборе шестигранный профиль, головки короткие, шестигранные, головки короткие торкс. И длинные шестигранные. Головки короткие шестигранные. Под 1,4 дюйма у нас 13 головок. Вот идет ряд у нас. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая идет на 14. Это под маленькую трещотку. Ряд под большую трещотку. Квадрат 1,2 дюйма. Общее количество 17 головок. Самая маленькая у нас 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм. Составляет 225 грамм. Также логотип имеет и номер по каталогу указан данной головки. CRV, Маркировка Chrome Vonadio iStar. Головки Торкс. Общее количество 13 штук. Маленькая у нас идет Е4. Большая Е24. Это Торкс головки. И головки длинные. Общее количество также 13 головок. Самая маленькая у нас идет 6 мм. Самая большая 22. Это шестигранная. И набор бит. Биты под трещотку, под вороток 1,4 дюйма, то есть под маленький квадрат, они идут уже с переходником, с адаптером, битопрессованную головку. Общее количество их 18 штук. Торксы шлицевые, шестигранные и крестовые. Есть маркировка на пластике, то есть сразу видно, какой размер бит по ячейке лежит. И биты под 1,2 дюйма. Они под переходник большая трещотка. То есть выбираете нужную биту, вставляете. И сюда уже можно вставить трещотку или вороток. Также профиль шестигранный. Торкс. Шестигранный. Э, так, торкс и шлицевой. Переходник-адаптер. так Материал хромонадева сталь уже сказал. Кейс состоит из двух частей. Сами зависы, которые соединяют крышки пластиковые, но внутри имеются металлические вставки. Все хорошо защелкивается. И ничего не упадает при закрывании набора. Замки пластиковые. Сверху идут металлические накладки на замках, логотип коруда, а петли сами идут металлические. По-моему, они у нас даже съемные, да, вот. Это вот петли, замок, петля, вот набора. В комплектации все. Напомню за подписку на канал, за оставленный комментарий. При заказе мы делаем дополнительную скидку на нашем сайте. Теперь перейдем к габаритам самого кейса. Ширина кейса составляет 38 см, длина 29 см, высота кейса 8,5 см и вес набора 6,4 кг. Это в закрытом состоянии. На верхней крышке надпись «Коруда», номер данного набора КР4108, 108 предметов. Два рабочих квадрата указывается и сделано Тайвань. Рекомендуем покупки данный набор, учитывая то, что много положительных отзывов на данный инструмент. Спасибо, до свидания.